В Индонезии началось извержение вулкана анак расположенного в Зонском проливе между островами Ява и Суматра. Столб вулканического пепла поднялся на высоту примерно 3 километра. анак извергался как минимум 21 раз за последние недели, но это извержение стало самым сильным. Власти отдали распоряжение местным жителям держаться на расстоянии не менее двух километров от места извержения и носить маски из-за загрязнения воздуха извержению присвоили наивысший красный уровень угрозы по системе, принятой в Индонезии.